Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина и сегодня я хочу украсить чехол для телефона к Новому году. Я решила попробовать использовать глиттеры. Глиттеры это клей с блесками, который застывает на поверхности за 4-5 часов. А для того, чтобы украсить данный чехол, мне потребуется фетр, с которого я вырезала основание елочки и глиттеры различных цветов. Золотистый, зеленый, синий и серебристый. Примерно на работу мне потребовалось 20 минут и 4 часа для застывания клея. И наш чехольчик будет готов. Сам чехол я заказала на сайте Алиэкспресс. Там огромный выбор, очень дешевые чехлы. Поэтому всем советую туда заглянуть. И ссылочку на данный чехол я оставлю под видео. Если вам нравится это видео, обязательно поставьте палец вверх. И также подпишитесь на мой канал. И посмотрите это видео дальше. Всем приятного просмотра!